Уважаемые читатели, коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациентку с кистой селезенки 9 сантиметров в диаметре. Большая киста, видимо, травмы была связана. Вот. И в настоящее время мы видим вот эту здоровую ткань селезенки. На ее внутренней поверхности в воротах имеется как раз обухолевидное образование, которое далеко уходит в верхний полюс селезенки. На первом этапе я сейчас скрываю эту кисток видите, монополярным электродиком. Дальше эвакуируем отсосом содержимое и начнем аккуратно иссекать эти стенки, киркисты на границе со здоровой со тканью селезенки. Вот подобным образом. Сейчас я забрал всю жидкость, протрем оптику и начнем основной этап оперативного вмешательства. Я теперь в руки взял инструмент легошок, начинаю видите прорабатывать стеночку и на границе здоровой ткани и кисты иссякаем вот так аккуратно стенки здесь очень удобная ситуация потому что две трети кисты находится вне органа поэтому кратер который останется у нас он будет такой плоский вот и это как раз способствует меньшим рискам развития рецидива кисты. Ну и плюс мы еще обязательно внутреннюю поверхность обработаем или биполяром, или в спрей режиме, сожжем обязательно оболочки этой кисты. Вот, таким образом, видите, я прохожу аппаратом рягаршом, делаю одну плекацию ближе к серединке, потом на 2 на 3 мм отхожу в сторону верхнего полюса кисты дальше уже пересекаем, то есть тем самым мы такую, создаем естественную пломбу в сосудах за счет биорезонансного взаимодействия тока в этом инструменте и тканей, ткани, которые, коллагены, которые есть в стенке сосудов. Эта вот пломба получается надежная, хорошая, видите, мы отсекаем. Вот я завершаю сечение, сейчас видите, стенки кисты. Дальше биполяром, вот я ее отсек, видите, сюда пока временно сейчас перемещу. Вот, дальше биполяром пройдемся по краю броневой поверхности и возьму специальный шарик Давайте. и в режиме «спрей». Мы обработаем вот эту поверхность как раз кисты, сжигая слизистой. Это будет являться хорошей профилактикой рецидива этой кисты в дальнейшем. Ну, каким образом мы сейчас? Где-то какие-то сомнения есть. Делаем мы. Дальше берем монополярный электрод и будем им работать. Теперь я взял монополярный электродик и видите, в режиме спрей, вот так аккуратно, такой вот шарикообразный электрод, безопасный, чтобы не проткнуть хоренхиму селезенки. И вот таким образом аккуратненько-аккуратненько мы обрабатываем вот эту выстилку, выжигая ее.